Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как река Иордан повернула вспять. Река Эордан течет с гор и впадает в Генесарецкое море. Когда Иисус принял крещение и на него сошел Дух Святой, воды Эордана пошли и вспять. Это знамение с тех пор повторяется ежегодно. Верующие люди утверждают, что накануне крещения православные пускают по реке деревянные кресты с зажженными свечами. Река уносит их в Мертвое море, а 19 января приносит обратно. В этот же день обычно пресная вода Иордана становится соленой. Праздничное богослужение начинается в монастыре святого Иоанна Предтечи. Туда с раннего утра стекаются многочисленные паломники из разных стран и местные христиане. С нетерпением и начало праздничной службы. Люди стремятся занять место поближе к деревянному помосту, сооруженному для предстоящего водосвящения и удобства погружения креста в строй священной реки. Все ждут так называемого «возмущения воды». Ширина Иордана в этом месте составляет всего несколько метров и до другого берега в буквальном смысле рукой подать. Течение в реке достаточно сильное, но она размерена и неспешно несет свои воды по направлению к Мертвому морю. Наконец раздается шум приближающейся процессии. Раз в год на праздник Крещения Господня Иерусалимский Патриарх служит праздничный молебен на Иордане. Патриарх в сопровождении духовенства спускается к берегу для совершения чина великого освящения воды. При пении праздничного тропаря патриарх трижды погружает в воду святой крест. А в это время в воздух взмывают специально привезенные для церемонии белые голуби, символизирующие сошествие святого Духа. Как только после молитвы серебряные кресты с обоих берегов Иордана забрасываются в его спокойные воды. На глади реки появляется водоворот, и на несколько минут течение меняется. На Даудейской пустыне разносится возглас восторга множество паломников. Трудно поверить своим глазам, как две тысячи лет назад. После того, как Иисус Христос вошел в эти воды, Эордан снова изменяет свое течение. При виде этого чуда вспоминаются слова Псалтири Давидовой. «Что с тобой у моря, что ты побежала?» И с тобою, Иордан, что ты обратился назад. Так очевидно и неуспоримо Господь являет людям свою силу и благодать. И вот уже две тысячи лет люди приходят к берегам Библейской реки с надеждой после омовения получить исцеление души и тела. Великое чудо и знамение, описанное в Библии, может увидеть множество людей». Каждый из паломников рад тому, что может быть причастником этих событий и приобщиться благодати того, кто крестит Духом Святым. Каждый паломник увозит домой драгоценную водичку с Иордана, а вместе с нею благодатные впечатления. На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев.